Сумасшедшие фанаты, которые зашли слишком далеко. Давайте признаемся, что каждый из нас хоть раз в жизни следил за своим кумиром в социальных сетях. Это нормально и происходит повсеместно. Но сегодня вам станет немного легче, когда вы увидите этих ребят и поймете, что с вами все в порядке. Эти 10 поклонников творили такое, о чем стыдно будет детям рассказать. В общем, садитесь поудобнее и поехали! Посвящение Татуировки дают нам отличную возможность отдать дань какому-то человеку или событию, или просто увековечить на теле по-настоящему значимые вещи. Главное понимать, что перебор стату может привести к тому, что вас никогда не примут на работу. Одна из фанаток явно не думала на перспективу, когда набила имя исполнителя Дрейка огромными буквами у себя на лбу. Но не думайте, что она сумасшедшая. Просто ее ясновидящий сказал, что если она так сделает, то Дрейк точно в нее влюбится. Постойте-ка, так она все-таки сумасшедшая? К сожалению, Дрейк не влюбился и хэппи-энда здесь не будет. Сумасшедший фанат Стив Джонс был на седьмом небе отчасти, когда встретил предмет своего обожания Мишель Киган. Девушка не отказала фанату в автографе, но скорее всего усомнилась в том, что тату на его теле на самом деле похоже на нее. Судите сами, но есть еще более безбашенные фанаты, вроде Карла Маккоя, который набил тату в честь Майли Сайрус аж 29 раз. Идеальные селфи Некоторые знаменитости, вроде Эммы Уотсон и Джастина Бибера, заявляют, что больше не будут делать селфи с фанатами. Однако другим это еще не надоело, и они воспринимают селфи как часть своей звездной работы. Я понимаю, почему некоторым это надоело, ведь есть фанаты, которые слишком наглеют. Например, Гарри Стайлз встретился с поклонником в не самом обычном месте, а именно на похоронах бабушки. Она умерла после долгой борьбы с болезнью, и Гарри приехал на похороны, чтобы отдать дань уважения вместе с семьей. Поклонник певца пробрался на похороны и умолял сделать с ним селфи. Эми Шумер также отказывается делать селфи с поклонниками после странного и совсем не смешного инцидента. Она просто шла по улице, когда к ней подскочил поклонник и стал требовать селфи. Она отказала, и он заявил, что это Америка, и мы вам за это платим. За всем этим наблюдала его маленькая дочка. Сага Мы с вами знаем, что сага «Сумерки о вампирах» стала очень популярной и принесла создателям и актерам очень много денег и фанатской любви. Особенно безумные фанаты у Роберта Паттинсона, исполнителя роли Эдварда Калина. Вешать постер с фото любимого актера – это нормально, но вот выходить замуж за изображение – это уже перебор. Но так и поступила Лорен Аткинс. Пара сочеталась в Лас-Вегасе, и церемония обошлась в 2600 долларов. Лорен очень счастлива в браке и таскает своего мужа везде. По словам Джо Андерсона, одного из коллег Паттинсона по фильму, однажды поклонница Паттинсона прилетела из Лондона в Ванкувер, чтобы просто посмотреть, как Роберт выходит из гостиницы. Она взяла с собой ножницы в надежде отрезать прядь волос звезды и использовать ее на своей куклевуду Вуду. ИМИТАЦИЯ Это, конечно, бывает очень забавно, но многие поклонники заходят очень далеко в своем желании подражать кумирам. Джордан Парк решил стать мужской версией Ким Кардашьян и потратил на преображение уже 130 тысяч долларов. Он дважды переделывал нос, менял подбородок, вставлял имплантанты в брови, делал уколы ботокса и более 50 раз закачивал в губы силикон. Теперь он ничем не напоминает самого себя до переделок. Теперь он старается быть похожим не только на Ким, он просто берет все самое лучшее ото всех женщин из семьи Кардашьян. Он попросил хирурга сделать его подбородок и челюсть похожими на Кайли Дженнер. Ему пока не удалось встретиться с членами семьи лично, но он надеется на это в будущем. Он не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает свою трансформацию. Сомнительные покупки вы можете тратить бешеные деньги на то, чтобы увидеть вживую выступление любимого артиста. Но наши следующие герои потратили бешеные деньги на странные предметы, имеющие хоть какое-то отношение к их кумирам. На завтрак всегда приятно съесть горячий тост с вареньем или маслом. Но 19-летняя Кэти заплатила 1029 долларов за тосты, которые не съел Джастин Тимберлейк во время своего утреннего интервью. Это кажется безумием, пока вы не узнаете, что тост, приготовленный для солиста группы One Direction, был продан за 100 тысяч долларов. Интересно также и покупка банки с воздухом, собранным возле Анджелины Джоли. Фанат отдал за нее аж 523 доллара. Многие из нас мечтают залезть в трусы любимым артистам, но не таким способом. Один поклонник заплатил бешеные деньги за пару панталон королевы Елизаветы. Она оставила их на борту своего личного самолета, и кто-то продал их за 18 тысяч долларов. Королевская покупка. Покажи зубки. Хотя Леди Гага просила своих поклонников показать ей свои зубы, певица Кеша попросила поклонников присылать ей их по почте. Она всегда была странноватой, но такие просьбы – это полное безумие. В итоге звезда получила от поклонников около тысячи зубов. Она использовала их для изготовления аксессуаров, которые потом носила. Мы даже не знаем, кто в этой ситуации безумнее. Кеша, которая просила зубы, или фанаты, которые их присылали. Но лучше уж найти зубы в почтовом ящике, чем ребенка на пороге. Такое однажды случилось с Долли Партон. Однажды певица вернулась домой после рабочего дня и нашла на пороге коробку. Внутри лежал малыш и записка от его матери, которая заявляла, что дарит певице своего ребенка в знак уважения. Долли тут же позвонила в полицию. Ребенка забрали, и мы не знаем, что дальше с ним произошло. Незваные гости «Мы бы не отказались прийти в гости к Умиру, особенно если он живет на шикарной вилле, но лучше делать это только по приглашению, иначе получится, как с нашим следующим героем». Джош Мэтлок забрался в дом к Мадонне стоимостью в 13 миллионов долларов и порылся в ее вещах. Он украл банку Рэдбула, и после этого его настигла охрана певицы. Другая фанатка забралась в дом к Брэду Питу. Она померила его одежду, налила себе несколько напитков и в итоге уснула на его кровати. Поклонник Рики Мартина действовал в стиле крепкого орешка и залез в номер певца. Рики спал в номере и проснулся от шума в вентиляции. Оказалось, что именно там и находится незадачливый фанат. Вместо того, чтобы вызвать полицию, Рики сделал селфи с поклонником и подписал ему несколько фото, а потом отпустил. Что выменить тебе моем? Некоторые звезды называют своих детей очень странно. Например, Мокси-борец с преступностью или пилот-инспектор. Но для многих проще приблизиться к звездам, просто сменив имя. Женщина по имени Линда Риса поняла, что Канье Уэст не женится на ней и решила сама присвоить себе его имя и фамилию. Именно так теперь ее официально зовут Канье Уэст. Перед этим она уже несколько раз давала всем знать о своей любви к исполнителю, делая тату с его именем по всему телу. Она каждый день выступает на улице в свадебном платье и использует псевдоним «Миссис канни Уэст». Когда женщину спросили о том, как она относится к Ким Кардашьян, та сказала, что у нее 99 проблем, но Ким не одна из них. Фанатская любовь Несмотря на то, что сама певица часто говорила о том, что альбом «Бионик» был экспериментальным, фанаты называли его «провалом». Один из поклонников решил поддержать певицу своими силами и купил аж 250 копий альбома. Но хотя это очень мило и немного безумно, альбом все равно провалился в рейтинге билборда. Группа АКБ-48 известна очень преданными фанатами. Она выпускает альбомы и предлагает фанатам голосовать за любимого члена коллектива. Так, кто занимает первое место, получает больше внимания на выступлениях, в видео и в песнях. Один из фанатов был настолько без ума от жюри Такахаши, что потратил на альбом группы 300 тысяч долларов, чтобы помочь своей любимой солистке набрать больше голосов. Джессика Корниш, более известная как Джесси Джей, стала популярна благодаря своему синглу «Будь как парень». Через несколько лет после этого один из фанатов немного перегнул палку, стараясь походить на певицу. Во время одного из выступлений Джесси упала и сломала ногу, из-за этого она больше никогда не сможет носить каблуки. Ей было больно и неприятно, и еще хуже ей стало после того, как одна из фанаток специально сломала ногу, чтобы больше походить на своего кумира. Фанатка, имя которой нельзя называть по юридическим причинам, нашла адрес певицы и прислала ей снимки своей ноги. Она написала, что сделает все, что угодно, лишь бы быть похожей на нее. Этот инцидент сильно повлиял на Джесси Джей, и теперь она как никогда переживает за свою безопасность и за безопасность ее фанатов. Теперь она тратит еще больше денег на охранников.